Здорово, Ютуб! Ну что? Рубрика того, как они выигрывают Warzone Это тот самый видос, в котором мы встречаем Как задротов, так и обычных игроков Под в лобби Не буду долго тянуть, сразу же переходим Наблюдать за первым нашим игроком И Первый, это у нас BN44 Он спокойно лутается недалеко от гидроэлектростанции В принципе Неплохой спот, в котором можно будет очень Быстро латать большое количество Как патронов, так и денег Но денег, конечно, вряд ли, потому что в основном Именно деньги это история Про город, про кассы Либо про ангар, кто не знает Еще это вот здесь вот ангарчик Есть такой, который довольно-таки неплохо по деньгам А вот насчет всех остальных городов Это очень-очень Плохая история Только если Там нету контракта Но у Бейна у нас контракта на взломщика Нету на данные тоже нету контракта. Тут вообще, по-моему, типа, только в гидроэлектростанцию кил И данные как раз можно попробовать рвать. Но мне кажется, он сейчас, скорее всего, долутается. После чего зайдет в гидроэлектростанцию в правую сторону. И мне так кажется, что там будет его точка. Если он туда пойдет. Потому что я понимаю, что это... Средний состический игрок, который играет зачастую в лобби. Который не всегда понимают, что им нужно делать, куда им двигаться. Они просто заходят, спокойно починить, побегать, немного полтаться. возможно какие-то килы сделать. И после этого, в основном, именно вот, к сожалению, игрокам ниже среднего уровня, я пока не очень увидел много по... Геймплею, конечно, рано судить Бейна. Возможно, он прям хорошо играет, но. А, у него чел. Ой-ой-ой. Хорошо изначально затрекал, но потом что-то немного не повезло ему. Немного не туда полетело. Его убивает Ed De19. Это первый кил. Экономики нет тоже. Селфики забирает с Бейна. Он, скорее всего, здесь и лутался, но. Если он сейчас не станет с корточек, то я так думаю, что геймплей будет мега веселый Ну вы поняли, да, про что? Закрытая дверь, туалет, только ты, я и твоя мина <coughs> Ладно, все, все, шутки, шутки в сторону <coughs> Можно не мина, можно клеммор Можно и бутылку, ой Че, <coughs> что-то в горло попало Слушайте, на самом деле Так, один хант там забрали он выполнит на него. И там есть еще один хант. Но, мне кажется, он будет идти туда целую вечность. Так что, ребят, если кто-то хочет более активный старт, всегда... Вам почти всегда придется начинать с каких-то спотов, где много людей, где вам придется драться за эти деньги. Потому что всегда есть желающие, которые хотят также... смитнуть немного денег. И у него, кстати, забрали второй контракт на вид первого игрока. Да, начнет стрелять, да Ошибочка На него хант упал Это как раз таки его, скорее всего, хант его догоняет Справа на горе, на крыше дома Находится еще один оппонент Один оппонент находится за домом Неплохой лут, сейчас посмотрим, что у него здесь У него здесь есть сетчел, есть о, Мини БПЛА Все, будет играть Аккуратно, принимающим пушем Сзади его обходит Соперник, он понимает, что здесь у него в доме сидит Игрок, что он его просто ждет на вход Поэтому он будет в невыгодной ситуации Хит заходит с дома по горе По игроку, который находится Под домом Так, тем временем Д-19, набирается храбрость и начинает Понемногу репикать Здание, потому что возможно оппонент его Заскочил к нему на кухню, сделать пару Бутербродов и чая Но там оказывается никого нету, поэтому Он будет сидеть голодный Сейчас скорее всего игрок, который находится справа от него на доме А у него еще и слева на доме Ну это все Это, это тяжелая ситуация Тяжелый ган я даже, я даже не буду ничего говорить, что он не попадает Потому что я бы тоже скорее всего С этого говна не попал бы Не, ну я бы попал, но Может быть первую пулю То есть если прям медленно тапать То да, я бы скорее всего попадал Но вот, вот с таким темпом Если это не в упоре, то ну его нафиг по-моему, это LMS или как там правильно там называется. Ну, ган просто максимальный ужас. И ситуация, кстати говоря, патовая у D19. Первое. Ему некуда бежать. Второе. Даже если он захочет бежать, его по-любому застигнет либо чел с крыши справа дома, потому что он видит правую часть ближе к озеру, либо он... Да нафиг. Правильно. Либо он побежит к дому, но к дому его смотрит соседний дом. Так что тут ситуация критическая. Тут надо понимать, как правильно поступить. А я бы правильно поступил, знаете, как? Газа новая зона. А я бы поступил очень хитро. Я бы сел. Не, я бы на самом деле попробовал пропушить правого. Чела, который находится на правой стороне дома, поскольку это дало бы, дало бы возможность пройти в город и в город немного, может быть, сменить позицию, немного сменить ганы. Тем более, что сейчас вот нужно было действовать, нужно было менять позицию. У него по верхнему оппоненту дали кластерку, он 100% ушел с крыши, и сокон бы он так много не увидел был бы ниже. Раз, второе, там совсем удобно вообще. Там, по на эту сторону окон вообще, по-моему, нету. Там только если залаз на эту крышу, есть только на правую сторону. Он бы, скорее всего, был в слепой зоне, у него был бы один, один справа. Но, скорее всего, иди, ADD19 Блядь, Ники придумают. Господи, Стиггинсон тоже, бля, придумаешь, блядь, хер выговоришь. Короче. А, нет, слушайте, только хотел сказать, что он запланировал сесть и ждать в талую, а он молодец, он понимает, что у него ситуация хреновенькая, и он решил сваливать. И это правильно. Деньги есть, но... магазинов нет. Но он как раз двигается в сторону магазина, но да я думаю, что там, там ситуация не лучше. Но вот этом районе, вот этом районе Всегда много крыс и, Наверное Проще назвать матчи, в которых я играл В этой зоне и никого не встречал Когда я прибегал туда, там Даже на таком ремейне, никого не встречал Чем да, там кто-то был Вот так, ребят, никогда не, не распикивайте дома Особенно очень долго вышли, посмотрели И все, вы на краю И если чел все же окажется в вот таком ближнем доме и вы там не проходите под него То 95% Ваших таких пиков Закончится очень плохо и вы умрете Он скорее всего сейчас думает о том Куда бы ему уйти какой бы... Какую бы возвышенность ему занять так Чтобы он смог спокойно посмотреть направление магазина И пойти купить себе ган чтобы... Вот эта таплка Это никуда не годится Снайперские патроны раз Второе очень косая а третий еще надо очень много попасть, чтобы убить чела. Лодики упали ближе к Зая. Есть, ну, я видел, что один где-то вот здесь под горой. Вопрос, конечно, куда другая упала. Но там, кстати говоря, еще и... До сих пор активная цитадель. Есть. Так, парень какой-то уехал с этого направления. Надо да -да, пострелить... Не... Слушайте. А он не стал стрелять. Он понимает, что он спалится. Что, ну, если кто-то над ним на горе стоит, то он по-любому выйдет, пикнет и ему... Кабелла Будет бежать и скидывать говно под себя Пытаясь убежать от этого типа Молодец Конечно, один килл, но, но блин Ребят, вот те, кто пишет в комментариях, что, блядь, неинтересно так... Вы же понимаете, что эта рубрика подразумевает под собой именно обычные лобби В котором, ну вот, может попасться задрот, может попасться не задрот Сегана перебрал с пола. Я такой же. Ух, ух, ух. Там так 56 на усиленных, ребят. Там так 56 на усиленных. Я, кстати, реально не понимаю, почему люди ставят усиленные. Я просто замечал у очень многих людей сборки такие, что ужас просто. Он фоновые звуки, которые у него идут. So... Не знаю, слышно вам, не слышно Вам, скорее всего, прям очень плохо и слышно Чуть-чуть, нет Ну, короче, там шебуршание ткани вот это И он это слышит, и он боится Ну, не боится, он думает, что это противник Я не думаю, что он боится, на самом деле Мне кажется, ему вообще фей этого. Он похож на такого человека, который, ну Играет, играет, играет И вот услышал, он встал такой, подождал Вышел чел, зашибись, убил. Не вышел, убил тебя. Он такой, да и хер с ним. Геймпад в стену и все, и пошел дальше. Ну, честно, мне кажется, ему фиолет его. Он услышал этот звук и подумал, что там чел. И начал его ждать, что он придет в штамага, спрыгнет. Он типа на эффектной неожиданности начнет стрелять первым, за счет чего он сможет его убить. Но, Но игра не про это. К нему едет киллрейсер. Я уже этот хаммер видел. Пару минут назад. Похоже просто на киллрейсер. Да, там файт какой-то идет. Ты ела палы, блин, попадал. Хорошо. Да, ребят, насчет того, те, кто присылали свои видосы на рубрику, мы просматриваем все видосы. Я думаю, что на этой неделе. Уже выйдет какой-то годный видос. Начнем, наверное, с такого попроще. Но все же. Так что, если кто-то хочет, еще есть шанс дослать свои реплеи. А вот, что и как, надо следить за телеграм-каналом. Вот там вся информация была по тому, как вы можете попасть на YouTube, как ваш видос с вашим участием может попасть с моим комментаторским охренительным мышлением. Шучу. Не охренительным. Блин, слушайте, я не до конца понимаю его Он вроде бы, смотри, занимает хорошие позиции на хайграунде Потом он халдит, потом уходит Потом опять куда-то бежит, сломя голову Причем позиции, вот, по которым он перебегает, он всегда выбирает настолько открытые Чтобы его было видно вообще отовсюду вот С какой стороны. С какой стороны не посмотришь, он всегда как-то вот выбирает позицию прям максимально ужасную. Не чтобы пойти по внутренней части забора, чтобы закрыться от всей горы зай. Он просто по всему ломится. Слушайте, а здесь не ултаные? Он, по-моему, видел сундук там, да? Ой, он такой же прям офигеть. Молодежь, ни одной бабки не упала. это а печально. <Слых> да, мина Блин, если он сейчас, конечно, сядет в этом туалете, у меня значит глаз дергаться. Ну, С другой стороны, я его понимаю Я не осуждаю таким геймплей, я его понимаю, что, ну, реально... Порой, пипец, как страшно куда-то выходить. Особенно, когда ты там не знаешь, что там происходит. А если ты еще, не дай бог, новичок? Ёлы-палы. Сейчас бы прожать бэбку, наверное, чтобы понять ситуацию, что где как происходит. Конечно, вряд ли что увидим. Спасибо большое игре и разработчикам, что вы это до сих пор не починили. 33 ремейна, 1 килл. Но... Я, я хочу сказать в защиту этого парня. Знаете что? Он двигается. Он красавчик, он пытается все равно... Я парю. Куда бежать? забавно. Блин, хорош. Слушайте, стер его жестко. Но вот этот момент, он реально был фановый. Ну, для меня просто. Он такой, видит чела начинает убегать, потом понимает, что там все окна закрыты, бежать-то некуда, Я такой, бля, куда бежать? Так, ладно, пойду биться. А там, кстати говоря, да-да, это метовый РПК. Кстати, может у него просто не не метовый РПК, сорян Может быть, он реально не знает, какие сборки использовать. Типа он просто не следит ни за кем, ни за ютубером, ни за стримером и пытается своими силами что-то собрать. А может у него не прокачано, что-то я поспешил Некрасиво, с моей стороны, согласен Больше не буду Но если вы не знаете, где собрать И как собрать ганы, все уже сборки Есть в телеграм-канале, ссылка есть в описании Да-да-да, переходи Ты меня очень сильно поддержишь И я тебе сборочками Очень сильно облегчу жизнь По крайней мере, в плане игры мне интересно, как он сейчас поступит Вот я бы, честно, его месте просто Вот так рванул бы на... Куда-нибудь вот сюда вот я, я бы под мост рванул Потом вот этот дом, он сам, вот эта высокая, самая высокая точка А потом оттуда бы смотрел Но посмотрим, как он сейчас будет делать Я бы по воде еще рванул Потому что в воде не так сильно тебя хорошо видно Когда ты бежишь по берегу Тебя видно отовсюду сразу И если начнут шмалять, то... Бежишь по пляжу И скидываешь говно От, от того, что тебя кто-то заливает С той стороны Бля, откуда я эту фразу Точно Блин, как же она называлась Видос Блин Про новичков что-то там было ну, типа Смотрел просто недавно, видимо, на ютубе что-то в голове Засела эта фраза Блин, ну У него все хорошо, он двигается Активно, он, ну, пытается что-то делать Но Он застрял Он, он Молодец, в том что, в плане, что он, не, он выходит на позицию Он чекает там, что-то немного подождет Похолодит, посмотрит, вдруг кто-то пробежит Друг кто-то на, на горе выйдет Там посмотреть Кто-нибудь бежит, не бежит и он ждет момент, но он такие ужасные позиции выбирает. Полностью открытый. Бежать, если стреляют тебя, вот если вот там на мосту, к примеру, на горе, когда было. Если в тебя там начал кто-то стрелять, тебе капец инстантно приходит. Ну, тебе просто некуда бежать. Это его фраг, по идее. Он что, пропускает его в поле? Он пропускает его в поле. А что, отпустил жим? Все. Все. А все! Потерял кролика. Кролик уже побежал на заправку. Еще точку пошел брать. А, бэпку. Только у него ть, У него там один чел здесь, один вот здесь. Ой, я-то с спалился. Я Давайте не будем без комментариев. Пожалуйста, давайте. мне и так что-то последнее время хейтят, что я с щитами ебашу. Давайте не будем. Только не на это идет. Только, пожалуйста. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну же, бля, ну такой молодец, реально. Он так старался. А, у меня чел нокнулся. No way. Беги, Форст. Беги. Бля, я бы сейчас заорал, как в одном фильме. Беги. Беги-беги, но... Но, видимо... все. И на этом его игра заканчивается. И есть у него там не 5 селфаков, конечно. За чего я очень сомневаюсь. Да, это последний селфик был. Все. Ну, слушайте. Он молодец. Он старался. Он не сидел в доме. Он агрессировал. Он менял позицию. Нас перекидывает на... Центр зоны, здесь Shadow 22 Имеет 4 кила, его пушит оппонент снизу Он это слышит, он контролировал, видимо Какую-то позицию впереди Туалет, зажим от бедра Хороший, но парниша Запрыгивает более агрессивно За спину, он не смог развернуться, так как уперся э -э Руками ногами в стену Ой, блин, я упало Он не похилился от прошлого оппонента А парень его, который Пушил стачки, просто за ВБшкой Нокнул, хорошо Парень уехал, у нас есть 3 килла, у нас есть лодик, есть... Uh... Еще есть... Uh... Поддержку... Все для победы. А Высшая точка есть раз. Арморов нет. Он, скорее всего, арморы есть в трупе снизу, но он, конечно, не посмотрел их. но <ф> Я думаю, он посмотрит. 3 килла, неплохо. Орион. Заливая тачку Он, он скорее всего Планирует не высадить Чела из тачки А как минимум уничтожить А Знаете вот это Ебало Вот ну, у меня сейчас такое же было Так, слушайте, а здесь Джазаутобот Не знаю, может неправильно считаю Можете в комментариях обязательно поправить Если я кого-то неправильно назвал Здесь игрок, 8 килов, 3 наблюдателя, есть точка, нету своего гана на ближний файт. Сейчас его в туалете такой. Привет, чай, пойдем пить. Ни одного, ни второго гана вообще нет. Вот это, блин, печально. Ну вот, скорее всего, где-то агрессивно отыграл первую половину матча, потом его убили, и он с ГУЛАГа вышел и упал куда-то в, в эту часть. Ой-ой-ой, девятый фраг, слушайте. Неплохо, но очень на тоненьком. Выпрыгнул из дома. ну Прям очень на тоненьком. Нормально, у него был селфи, крестнулся, у него есть золотой газик, он может довольно-таки долго находиться за зоной. Не обязательно сейчас идти даже. Потому что, конечно, газик не всегда одевается, это малоприятное явление. Иногда кашлять не хочется Так, у него слева на игре есть оппонент Он это увидел ну, Будешь стреляться с ним? Слушайте, молодец Я всегда подумал, что он сейчас пикнет Неправильно Но он пикнул хорошо Он сразу же дал противнику понять, что сюда идти не надо Но здесь С Андрея 8 киллов Газика нет Надо идти Хилис уже не успевает Ганы есть Все, есть Единственное, чего нет, это зоны Мне кажется, вот сейчас У вот этого парня Есть все шансы забрать топ Если он, конечно, удачно выйдет в спину Оппонентам своим Поскольку сейчас все бегут в зону Он немного Газ уже новую зону. У него все шансы Выиграть эту игру У него один чел с Ганами а ли два чела даже там вертолет этот чел на вертолете летал, возможно у него есть ганы. Все, он в один в один это топ 2 сейчас решится момент. Кто все же выиграет игру? Здесь стоит подавляющая мина, которая сейчас скорее сыграет злую шутку. Нет, не сыграла. Нет, отче че че че че че че там, там, там, там чугумба просто. Там гений с вертолета падает с чугумбы, с РПК. Но там шансов просто у парня не было, к сожалению. Так, ребят, еще минутка вашего внимания. В моем телеграм-канале есть все сборки на большинство популярных ганов. И не очень популярных, так что. Переходим, ссылка есть в описании. Не мучаемся, не собираем все сами, за вас уже все собрали, там уже все есть закрепленное сообщение вверху чата в Телеграме. Нажимаете, радуетесь жизни и играете. Я с вами прощаюсь, кулачелку кинул, всем удачного денечка.